Да, положение он. Включили двигатель. Затем открыли воздушную заслонку. И в, и в рабочее положение перевели. Сейчас да. уже горячий, так вот а не нагрелся еще? Не еще да? Нет, конечно. Проверьте вторую розетку. Сама дриль сломанная просто.